Сейчас вы можете наблюдать смену детского садика номер 34. Здесь, кстати, мы можем наблюдать, как местные родители забирают своих детей. <свист> Смена еще не закончилась! Родители еще Разложу. С видом я посрался просто. Всена <свес> <свес> еще думал, не закончилось. Родители, куда вы идете?